Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Я поздравляю вас с крещением! И в этот крещенский сочельник я хочу рассказать вам еще одну сказку. Помните мою поездку в Коломенский дворец Алексея Михайловича, где я была поражена тем, что увидела то, что видела, читая сказки, иллюстрированные великим художником Иваном, Яковлевич Белибином. Да, дорогие друзья, я попал в сказку. Снимаю, снимаю. Еще можно много что снимать. Я нахожусь просто в чудесном месте. Следующим после праздника Рождества Христова наступают святки. Самый интересный и увлекательный период в году. Главное занятие на святке ⁇ гадание. А перечень святочных гаданий чрезвычайно обширен. Девушки, как подростки, так и постарше, те, кто на выдание, гадали на жениха. Гадание происходило либо в бане, либо в избе. Люди взрослые гадали, какой будет год, богатый или неурожайный. Будут ли пожары, кому приплод в семействе прибудет, кто уедет, кто приедет в гости. Повсеместно были распространены гадания на тень. Жгли бумагу и смотрели, какая от нее тень. Плавили воск или олово. Кидали валенок на перекрестке, с какой стороны жених приедет. Гадать продолжали до крещения. Увлечение Ивана Белибина русской стариной получило отражение не только в иллюстрации к русским народным сказкам, но и к сказкам Пушкина. Работе над ними предшествовало создание декораций и костюмов к операм римского Корсакова «Сказка о золотом петушке» и «Сказка о царе Салтане Пушкина». Роскошные царские палаты, сплошь покрыты узорами, росписью, украшениями. Мы видим в этих иллюстрациях. Здесь орнамент настолько обильно покрывает пол, потолок, стены, одежду царя и бояр, что все превращается в какое-то зыбкое видение. Вы видите прием салтаном корабельщиков. Пространство сцены перспективно уходит как бы в глубину, а на переднем плане чинно восседает на троне царь с приближенными. В церемонном поклоне склоняются перед ним гости. Порчевые бархатные наряды, крупный орнамент драгоценных тканей превращает передний план в какой-то движущийся ковер. Еще более театрализована заключительная сцена пира. В центре плоскость из расцового пола царской трапезной. сходящимся в глубину линиями стоят стрельцы с бердышами. Задний план замыкается вышитый скатертью, столом, за которым сидит вся царская семья. А в центре боярин, играющий с кошкой. Возможно, это рассказчик, который заключает сказку традиционной концовкой. «И я там был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попало». И обратите внимание, что обложка и вообще все эти сказки Пушкина оформлены уже совсем по-другому. Но Билибин и не был бы белибином, если бы ну, творчество у него не опережало все. И вот посмотрите, какие замечательные обложки. И помните, мы с вами говорили о необыкновенном русском вязе, шрифту, да, как вязь. Ну, это тоже издание Гузнака, примерно в тех же, в то, того же времени. И вот две у меня здесь книжечки. Сказка о царе Салтане и сказка о золотом петушке. Здесь уже, видите, страница оформлена по-другому. Да, и шрифт уже более такой похож на старинные, да? Вот посмотрите, как красивой вязью написана сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеде. Три девицы под окном пряли поздно вечерком, как бы я была царица. Говорит одна девица, то на весь крещенный мир приготовила я пир. Кабы я была царица, говорит ее сестрица, то на весь бы мир одна наткала бы полотна. Кабы я была царица, третья молвила сестрица, я бы для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны тую государю. Мы объехали весь свет.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 все равны, как на подбор. Старый дядька Черномор С ними из моря выходит И попарно их выводит. Одиквариат может быть такой. Подписано к печати В 1962 году И тираж всего 50 тысяч экземпляров. И точно такая же обложка У сказок о золотом петушке Пушкина. Посмотрите. Какие рисунки! Ничего вам не напоминает? Сказка о золотом петушке наиболее удалась художнику. Белибин объединил сатирическое содержание сказки с русским лубком в единое целое. А иллюстрации, развороты полностью раскрывают нам содержание сказки и легче помогают ее понять. Как и у Пушкина, у Билибина царь Дадон живой. Особенно ярко охарактеризован он в акварели «Дадон» перед Шмаханской царицей, где он перед шатром. Фигура нарисована со спины, но художник сумел передать и потрясение его от горя, и удивление царицы, и даже восхищение, которое вот-вот его охватит. Этот человек руководствуется только секундными прихотями. Он мгновенно забывает и смерть сыновей, нарушает собственное обещание.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 Вдруг раздался легкий звон, И в глазах у всей столицы Петушок спорхнул со спицы. Колесница подлетел, И царю на теме сел, Встрепенулся, Клюнул в теме и взвелся. И в то же время С колесницы пал додон, Охнул раз, И умер он. А царица вдруг пропала, Будто вовсе не бывало. Сказка ложь, Давнее намек. Добрым молодцам урок. Ну и также 62-й год. Тираж 50 тысяч. Отпечатано в московской типографии Гузна. Спасибо, что вы со мной. От всей души поздравляю вас с православным праздником, крещением Господним. В этот радостный и светлый день желаю вам мира, Радости и благодати в душе. Пусть наши мысли будут чистыми и благородными, А дела добрыми. До встречи, мои дорогие. Люблю, обнимаю.